Сегодня в выпуске. Печать домов, роботы-строители, жилища для интровертов и другие новшества в сфере недвижимости. Великобритания Великобритании испытывают умный пешеходный переход, а миллиардер Ричард Брэнсет вложит деньги в доработку летающего поезда «Гиперлуп». Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, Правильная Правда, новости науки и технологий. Россияне довольно сдержанно относятся к инновациям. Тем не менее, недавние опросы продемонстрировали, что 42% респондентов хотели бы лично попробовать решения, делающие дома более эффективными. Например, систему управления светом, водоснабжением, энергосбережением и бытовыми приборами. При этом 36% сказали, что готовы уже сейчас платить за соответствующие решения. Тем временем в мире уже вовсю используют новые технологии в области недвижимости. В мире 3D-печати уже давно разгорелась гонка по созданию зданий с помощью принтеров. В Швейцарии инженеры из высшей технической школы строят трехэтажный дом с помощью роботов. В Японии собираются печатывать квартиры в каркас небоскреба. В Саудовской Аравии планируют распечатать 30 миллионов квадратных метров жилья. Тем временем, датская компания 3D-Printer приступила к реализации проекта печати офис-отеля площадью 50 квадратных метров. Печатное здание возведут в Копенгагене рядом с портом, поэтому первое напечатанное строение в Европе смогут усмотреть не только владельцы яхт, но и туристы. При этом компания сообщила, что напечатает свой первый дом в Европе с помощью строительного аппарата, разработанного ярославской компанией «Спецавиа». Решение использовать для строительства 3D-принтер российского производства обусловлено тем, что компания производит лучшие по соотношению цены и качества аппараты. Попытки напечатать здание предпринимались в Европе и ранее, но именно этот отель станет первым домом, созданным методом строительной 3D-печати соблюдением всех строительных норм Европейского союза. Компания пользуется принтером портального типа размером 8 на 8 на 6 метров. Он способен печатать слои полоски бетона толщиной 20 мм и шириной от 70 мм. Машина производит 2,5 метра таких полосок бетона в минуту. Тем временем, на другом конце Земли австралийские инженеры компании Fastbrick Robotics совместно со специалистами Caterpillar представили гигантского робота-строителя 100X, который укладывает тысячи кирпичей в час. Робот работает 20 часов четыре часа в сутки и может завершить строительство дома всего за два дня. Возможно, уже совсем скоро робот-каменчик заменит строителей. Hadrian X имеет 28-метровую клешню, которая соединяется с корпусом. С помощью роботизированной руки устройство захватывает кирпичи и размещает их в соответствии с планом здания. Робот может работать с кирпичами различного размера. Кроме того, он также режет, шлифует и дробит строительный материал, подгоняя его под необходимые параметры. Вместо традиционного цемента робот будет использовать строительный клей. Это позволит еще больше максимизировать скорость сборки, а также повысит прочность и тепловую эффективность здания. Для проектировки дома, над которым Hadrian X нужно будет работать, используются 3D-технологии компьютерного дизайна ЦАТ. С их помощью робот понимает, куда надо положить каждый кирпич. Первые серийные строительные роботы Хаджан X должны появиться на рынке к концу 2017 года. Но построить дом еще не все. Важно обустроить инфраструктуру, подвести воду, электричество, канализацию и подготовить будущих жителей к оплаче счетов. В той же Австралии архитекторы решили пойти навстречу жильцам и создали дом, который потребляет энергии на 3 доллара в год. Дом площадью 160 квадратных метров создан по стандартам строительным технологиям, с применением доступных материалов способен аккумулировать солнечный свет днем и обогревать этим теплом помещение ночью. Крыша с солнечными батареями мощностью 5 кВт выполнена в форме крыльев бабочки. Кстати, установка солнечных панелей на крышах домов набирает все больше популярность во всем мире. Согласно прогнозам, к 2020 году любой новый дом в Калифорнии будет обеспечивать себе электричеством. Свет, поступая сквозь огромные окна северного крыла дома, собирается в термальную ловушку, которая аккумулирует тепло днем и высвобождает его ночью. Для этого архитекторы использовали новую изоляционную технологию, которая называется BioFace Charge Material Bio Она вмонтирована в стены и потолки и может накапливать и освобождать тепло. Благодаря этому даже в холодные зимние дни в доме будет достаточно тепло без дополнительного обогрева. Кроме того, установлена система сквозной вентиляции, чтобы можно было охлаждать или нагревать дом. Еще есть система подогрева воды, окна с двойным остеклением, светодиодное освещение, цистерн объемом 10 тысяч литров для сбора дождевой воды. Учитывая все это, хозяева будут платить за коммунальные услуги примерно 3 австралийских доллара в год. Создатели этого проекта хотят, чтобы их идеи вдохновились застройщики по всей Австралии и поставили бы производство таких экологичных домов на поток. Тем временем исследователи из Высшей школы экономики провели исследование. Которое оценилась просто на перспективные технологии в стране. Респондентов спросили, какими из перечисленных товаров и услуг они хотели бы пользоваться, а за какие уже сейчас готовы заплатить. Оказалось, что 42% россиян хотели бы протестировать технологию умного дома. Интересно, что одно из самых трендовых технологических тем роботакси, была воспринята опрошенными холоднее всего. 48% сказали, что не видят в этой технологии никакого смысла. А у 12% она вызвала озабоченность и настороженность. Зато роботы для дома вызвали интерес у опрошенных, а 27% готовы заплатить за такого помощника. Настроение опрошенных, проявивших наибольший интерес к телемедицине умным домам, совпадает и с идеями некоторых ученых. Так, исследователи Университета Канзаса собираются разработать умный дом, который следит за здоровьем своих жильцов. Дом будет напичкан сенсорами, собирающими биометрические данные жильцов, чтобы наблюдать за состоянием их здоровья. Например, пол, который следит за шагами, узнает, если человек упал или что у него дрожат ноги, ранние симптомы болезни с геймера. особенно такого рода информация была бы полезна для пожилых, поэтому ученые сотрудничают с медицинским центром долголетия Лендона. В отличие от умных браслетов, сенсоры пола, акселерометры, подключенные к GPS, включены и работают всегда. В домах будущего могут быть также умные зеркала и туалеты. Зеркала сидят за изменениями кожи, родинками, ранами, признаками инсульта. Туалеты анализируют уровень жидкости в организме и стул. Смысл подключенности и интернета вещей в том, чтобы соединить все данные воедино. Ученые изучают возможности автоматического анализа гидратации организма, который позволит незамедлительно начать прием диуретиков или препаратов для сердца. Этот подход может совершить революцию в гериатрии. Дом может стать отличным медицинским инструментом и заботиться о своих обитателях. Дом — наша крепость. Впрочем, иногда это понятие гиберполизируется. Так многие программисты несколько дней подряд не выходят из своей квартиры. Работа выполняется из дома, деньги поступают на карточку, а продукты иногда даже дешевле покупать с бесплатной доставкой на дом, чем в магазине. Однако есть некоторые люди, которые не выходит из дома по другой причине — не потому что не испытывают в этом необходимости, а потому что испытывают неудобства. В частности, это люди с расстройством аутического спектра ASD. Несмотря на то, что было проведено значительное количество исследований, направленных на помощь людям с ASD улучшить свои познавательные способности, исследователи в Японии пробуют другой подход через удобную информационную среду, называемую Mobile Personal Space — мобильное личное пространство. МПС — это небольшая кабинка, которая призвана помочь людям с боязнью социума. находясь Внутри нее человек не видит никого, но может общаться с другим человеком через специальное оборудование. Для передвижения кабинка использует колеса. Взаимодействие с наружным миром происходит через камеры и жк экрана на каждой стороне. Камеры и экраны не только ограждают от физического контакта с внешним миром, они могут трансформировать его для наблюдателей изнутри, то есть обеспечивать своеобразную дополненную реальность. Например, собеседника она может представлять в виде анимированного аватара в стиле аниме, чтобы снизить стресс от общения с реальным человеком лицом к лицу. Может быть, кабинка Mabal. Space и не поможет реабилитироваться социофобу, но должна хотя бы создать комфортные условия существования в этом мире. Исследователи смогли провести предварительный психологический эксперимент с прототипом их системы, и результаты были обнадеживающими. Ощущения ограниченности, страх перед другим человеком и грусть, если разговор не идет, значительно уменьшились во время взаимодействия пациента с новой системой, доказав, что МПС на самом деле может улучшить связь между больными и здоровыми людьми. Ученые отмечают, что количество произнесенных фраз при разговоре из кабинки. У социофобов увеличилось двое по сравнению с обычным разговором, так что возможно что-то в этой технологии есть. Использование таких шагающих кабинок в реальном мире вызвало бы как минимум странное ощущение у общественности. Если оставить за кадром тот факт, что данная разработка используется для людей с реальными медицинскими проблемами, это очень благодатная тема для шуток. Уверен, многие бы хотели себе такую кабинку. Пришел на нудное мероприятие или в офис, забрался в нее и сидишь как в домике, никто тебя не трогает. Мечта интроверта. Но в целом радует, что будущее все приятнее и приятнее. Хотите новый дом? Пожалуйста. 24 часа и переезжайте. Таким и должно быть жилье будущего, маленькие автономные дома в разных местах и уголках мира, которые шерятся по типу Uber и Airbnb, если нужно, со встроенными дополнительными опциями, например, пакет зомби-апокалипсис, включающий в себя расширенный запас туалетной бумаги и подарочное издание Библии. Друзья, а пока напечатанные дома не стали общедоступными, мы выбираем их в соответствии с собственными запросами и потребностями. Выбор жилья – это решение, которое во многом определяет всю дальнейшую жизнь. Поэтому подходить к этому процессу нужно с умом. Например, с помощью сайта avaha.ru – это проект о новостройках и коттеджных поселках, на котором также представлен каталог объявлений о продаже жилой недвижимости. Пожалуй, единственная отечественная площадка, позволяющая в несколько кликов отфильтровать информацию о новостройках в Москве и области не только по цене квадратным метрам, но также по таким показателям, как экология, уровень преступности, инфраструктура, надежность застройщика и многим другим. Кроме того, портал позволяет самостоятельно отследить графики изменения цен на квартиры в конкретных жилищных комплексах и сделать соответствующие выводы. Пока площадка работает только по Москве и Московской области, но совсем скоро будет расширяться до Санкт-Петербурга. Ссылка в описании. Как известно, ежегодно на пешеходных переходах происходит множество аварий, в результате которых травмируются и гибнут люди. Зная это, британская страховая компания Direct Line сотрудничает с дизайнерским бюро Umbrella создала Smart переход, получивший название Stalin Crossing, призванный сделать такие участки дорог более безопасными для пешеходов, велосипедистов и автомобилистов. Как известно, первые зебры стали появляться примерно в 50-х годах прошлого века. С тех пор такие разметки практически не претерпели изменений, а между тем на дворе 21 век, и сегодняшние дороги очень сильно отличаются от тех, что были раньше. К сожалению, дорожная разметка не гарантирует абсолютной защиту участников дорожного движения, а лишь создает подходящие условия для их порядочного поведения и уважения друг к другу. Непредвиденные обстоятельства способны сломать жизнь даже добропорядочным гражданам, и здесь на помощь человеку спешат прийти в так в Британии представили на всеобщий суд свой проект под названием Stigmatic Adaptive Responsive Learning, сокращенно Stalin Crossing. Проект — это нечто большее, чем просто набор лампочек, высвечивающих привычные полосы на асфальте. У Стайлинг Кроссинг множество любопытных функций, каждая из которых направлена на то, чтобы сделать жизнь не только лучше, но и безопаснее. Самое очевидное — это высвечивание дорожной разметки, полностью соответствующей всем нынешним правилам. Однако система будет работать с некоторыми отличиями. Например, ограничительные полосы и стоп-линии для водителей авто будут высвечиваться всегда, а вот зебра для пешеходов будет визуализироваться на асфальте только тогда, когда можно идти. Разработанная система может менять разметку, перекрывать движение, менять знаки скоростных режимов. Видеокамеры фиксируют изображение участников дорожного движения, после чего искусственный интеллект проводит расчеты и определяет существующие сейчас риски дальнейшим выбором, какую форму и цвет разметки стоит показать пешеходу в данный момент. Для этих целей на дороге используются три привычных цвета — белый, красный и зеленый. Каждый из них подает сигнал о том, как стоит повести себя пешеходом, где находятся опасные участки дороги и где безопаснее. И хотя это звучит довольно сложно, на деле все появляющиеся на асфальте рисунки интуитивно понятны и не вызывают сомнений. А если во время часа пика на такой интерактивной зебре появляется много людей, она автоматически расширяется и начинает отдельно зонировать участки движения пешеходов, а также линии остановки автомобилей и велосипедов. Как только все пешеходы благополучно пересекают дорогу, рисунок Сталин кроссинг просто исчезает до тех пор, пока он снова не понадобится. Прототип системы уже был временно установлен в южной части Лондона. Поверхность дороги в зоне пешеходного перехода выполнена так, чтобы выдерживать вес любых транспортных средств, а также препятствовать скольжению даже при сильном дожде. В дороге встроены светодиоды, свет которых виден со всех сторон в любое время дня. Они рисуют разметку на дороге. Для пешеходов, смотрящих в экран смартфона, придумана отдельная функция. Система будет рисовать предупреждающие знаки вокруг них. Это поможет вернуть внимательность пешеходам и обеспечит им безопасное пересечение дороги. Сейчас система проходит тестирование, и если покажет хорошие результаты, то уже в 2018 году сможет по появится на реальных дорогах в городах. Неплохо придумано, правда очень небюджетно, так что у нас скорее всего не внедрят. С другой стороны распила бюджетно, поэтому могут и внедрить. Хотя по факту, чтобы увидеть пешехода, нужно просто поставить фонарь, ну и желательно включать его в темное время суток. А так страшно представить, как дети будут злоупотреблять системы, играя с ней прямо на дороге. Да и со временем, если она будет за всех думать, участники дорожного движения быстро расслабятся и либо поглупеют, либо убьются на обычной зебре. Зато какая радость для служителей дорожного правопорядка. Едешь, никого не трогаешь, и тут бац, зебра и двойная сплошная появляются перед носом прямо на дороге. И добро пожаловать на оформление протокола. С тех пор, как Илон Маск озвучил идею технической реализации сверхскоростного туннельного транспорта «Гиперлуп», работать над проектом сразу стали несколько компаний. Некоторые из них уже делают что-то в железе, некоторые только теоретизируют, строя воздушные замки. Но будущее, в котором по вакуумным туннелям курсируют сверхскоростные капсулы, становится все ближе и ближе. Конгломерат компании Virgin Group, принадлежащий Ричарду Брэнсону, инвестировал в средства Hyperloop One — стартап, занимающийся созданием системы сверхскоростных перевозок нового поколения и продемонстрировавшего недавно рабочий прототип. Помимо денежных вливаний и участия самого сэра Ричарда Брэнсона, общее предприятие в ближайшем будущем будет переименовано в Virgin Hyperloop One. В своем заявлении Брэнсон назвал систему Hyperloop «самореволюционной системой движения». Hyperloop представляет собой инновационный способ перемещения людей и грузов в капсулах, развивающих скорость свыше 1000 км в час. Движение должно происходить по специальным трубам с пониженным давлением, с использованием технологий магнитной левитации. Компания Hyperloop One продвинулась дальше других в своей сфере. Так, в 2016 году был испытан электрический двигатель для капсул, а несколько месяцев назад компания провела испытания уже с полномасштабной моделью капсулы на треке длиной в 500 метров. Это ничтожно мало по сравнению с планируемой длиной тоннелей, но для тестов и такая длина подходит. Все прошло успешно. Транспортник Hyperloop One смог набрать скорость выше 300. 20 км в час. Наверное, именно благодаря тому, что гиперлуп One ближе других тоннельных компаний по постройки полноценной трассы, Брэнсон решил выбрать именно ее. Насколько можно судить, инвестиция Брэнсона была действительно значительной, раз уж компания согласилась изменить свое название. Сейчас у Virgin гиперлуп One есть лишь один достойный конкурент лице Илона Маска. Недавно он пообещал проложить трассу между Вашингтоном и Нью-Йорком. Обычно Маск исполняет свои обещания, несмотря на не такие уж и редкие срывы сроков своих планов. Но Брэнсон тоже не привык. Ждать. если он чем-то начинает заниматься, то продолжает работать над проектом вплоть до его реализации. Wijing Group работает не только над этим транспортным проектом. У Брэнсона есть еще Wijing Galactic — компания, которая продвигает идею космического туризма. Сейчас эта компания постепенно восстанавливается после аварии самолета Space One. К слову, билеты на первый рейс на орбиту были раскуплены уже давно, так что Wijing Galactic придется поторопиться для того, чтобы оставить своих клиентов довольными. Что касается Wijing Hyperloop One, то компания заявила о намерении создать сеть высокоскоростных транспортных транспортных паспортных линий в Европе. Эта сеть, в случае, если она будет реализована, соединит Эстонию и Финляндию, а также пройдет по Германии и еще ряду стран. Также вакуумные тоннели предлагается построить и в Великобритании, объединив Шотландию, Уэльс и другие регионы страны при помощи единой сети. Мощь бренда Vidgin, купе со скоростью, с которой Гиперлуп One смогла разработать свой прототип, обещают скорый приход новой системы перевозок. Можно сказать, что фамилия Бренсона сама по себе является знаменитым брендом. А глубокие связи исполнительного директора Vidin со многими технологическими компанией мира и государственными службами могут способствовать сокращению и ускорению бюрократических процедур, с которыми определенно столкнется каждый, кто решится заниматься подобными разработками. Надо, чтобы еще Dyson присосался к проекту. Но ну, если серьезно, искренне воодушевляет, что существуют люди, которые инвестируют свои средства в подобные проекты, а не в очередной загородный дом или онлайн-банк без офлайн-отделений. Давайте просто порадуемся, что мы являемся свидетелями того, как романтики-технари вкладывают свои средства в разработки ракет, автономных автомобилей, сверхскоростных поездов и множество других интереснейших вещей, которые еще вчера казались чудом. Что касается гиперлуп. Несмотря на то, что у нас в стране многие автомобилисты по разбитым дорогам ездят на сравнимой скорости, компания все равно заслуживает уважения. Смущает только то, что новое название «первая десная гиперпетля» звучит как обряд посвящения подростка из американского пирога. Конечно, я всегда считал детственность забавным словом из-за своего подросткового чувства юмора. Всем спасибо за просмотр! С вами был Александр Смирнов, Правильная Правда, новости науки и технологий.